Их ху Босиком по небесам. Планер, который может все. Сидеть на этом планере нужно, высунув руку в сторону, как на такси. Сгоняется. И полетел. Литовцы всегда были далеко от власти и всегда хулиганили есть в Польше такой старт, там заасфальтирована такая дорожка и планер на колесики взлетает слушается рулей прекрасно да он, друзья, на месте вертится Это великолепный самолет, самый лучший самолет перед полетом на нем беда схудеет есть щель профилированная тут тросиков просто табунами Томас, как и я, делает ошибку, на высокой скорости буксируется у них на аэродроме все быстро я, если бы я буду делал лебедку я представляю, как на этом планере классно летать на склончике было бы у планера присутствует аэродинамическая крутка. Индуктивное сопротивление уменьшается. Не долечу. Вот это позор будет. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Посмотрите, какая красота нам попалась на обзор. Планер Бро-9 Жогас. Кузнечик. Я раскрашу он под кузнечик. И сегодня, вы не поверите, ну, просто потрясающий день, потому что... Ну, смотрите, опять же, о! Я сегодня нацепил шарф, но как настоящий авиатор буду. Задача сегодняшнего дня рассказать побольше вам об этом планере. Тепло, посмотрите. Ну, я, конечно, больше дальше раздеваться не буду, но в целом-то, посмотрите, как хорошо, какая свобода. Я даже в таком виде полечу, только шарфик подберу. Томас, ты летал на этом планере хоть раз? Нет. То есть ты, поле раз, ты полетишь да. первый раз сегодня на нем? Первый раз полечу, да. Да, ну Я должен тебя снять, я, надеюсь. Я, должен, я должен снять этот контент огонь Что я могу сказать про сам планер, чем он прекрасен? Планер, который может все, Что он может парить У него качество 14, как, как ни странно, да, вот такой маленький планер Размах, представьте, всего лишь 7,5 метров, ну, то есть тут даже 8 метров нет в размахе То есть вы видите, он такой квадратненький смотрится, прям вот Крыло очень маленькое удлинение, что для планера по меньшей мере странно, у планера это обычно крыло большого удлинения и так далее. Но здесь ведь центроплан есть ярко выраженный, и дальше идут элероны, крыло немножко идет на сужение. Сделаны красивые такие эллиптические законцовочки, то есть все. И фокус этого планера, почему же у него такое высокое аэродинамическое качество? Да просто потому, что у него достаточно большая часть крыла зашита фанерой. Мало того, вот этот весь центроплан зашит фанерой. То есть вот здесь вот, где вырабатывается... Основная часть подъемной силы, все гладенько-пригладенько, ровненько, чистенький профиль. А у планера присутствует аэродинамическая крутка. Я не знаю, сейчас видно будет это вам или нет. Ну вот, попробуем показать. В конце мой крыло закручено на отрицательную крутку в 3 градуса.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 Получается, что э, индуктивное сопротивление уменьшается. То есть концевые части, заг... ну, такой прием, можно делать крыло эллиптической формы или на сужение, а можно сделать крутку отрицательную. Это примерно э, один из способов борьбы с индуктивным сопротивлением. Получается, что качество радиоизоляционное из-за этого возрастает. Э, руль, видите, тоже профилированный, тут все красивенько. Аккуратненький стабилизатор. Э, конструкция у нас под косики расчалочки. Балка э, вот эта вот схожая по конструкции с балкой от планера 1. Тоже классическое такое решение, но э, в отличие от 1, на 1 она к шарниру крепилась, здесь нет. Планер по сравнению с 1 имеет, самое главное его достоинство, более высокое аэродинамическое качество. Он летит. Оп, разгоняется этот пилот ни разу. Вот этот попер. Смелый очень пилот. Жахнул так жахнул. Планер этот тем прекрасен, что он создавался для возможности парить в слабых потоках, дюнах, над берегами рек. У Брониса Ашкиниса была идея сделать довольно универсальный планировочек. На нем можно учить. Конечно, для обучения он слишком, наверное, веселый. То есть он может слишком много, чтобы на нем первый раз стрелять из рогатки, но хотя он это все может, но он просто чуть более сложный, чем следующий планер БРО-11. Планер вот этот в 1952 году был придуман, было сделано несколько экземпляров, а один начал производиться серийно на заводе в Симферополе. Но в пятьдесят четвертом году Дузав решил, что планер БРО-11 лучше и надо делать его. Чем он был лучше? Он был существенно проще, наш веселенький кузнечик, он намного лучше БРО-11. Летит лучше, у него качество выше. Этот планер реально летает, если брошка при всем уважении к ней это летающий топор бро 11 он даже не создавался как планер для полетов каких-то выше там 10-15 метров это планер был для подлетов а это почему я его полюбил этот планер то потому что это просто красота это хулиган это анархист это летун на нем бена спарил под облаками ходил маршруты это вот маленькая штучка весом 100 килограмм или сможет очень много опыт на колесика раз и покатился не докатился опять двойка я не буду друзья с ним и смеяться над пилотом потому что я сам, извиняюсь, двоечник, я в прошлый раз летаю на Грубан Бэйби, очень далеко не долетел. Не долечу. Вот это позор будет. Вот это позор. Ой, не долечу я. Оп. Ну, ой, как говорится. Без тормозов, без тормозов. Тяни, тяни. То есть с этими деревянными планерами ты сначала не понимаешь, как оно должно быть, но после нескольких полетов быстренько пристреливаешься, и все достаточно легко и просто. М -м, это он красавец. Итак, этот планер еще раз говорю в отличие от Бро 11, кажется, что типа Бро 11 это постарше уже. Бро 11 очень намного проще. То есть посмотрите на крыло, видите, оно все-таки имеет сужение к концу, имеет эту вот крутку, достаточно большой кусок. Еще раз повторюсь, зашит фанеры, то есть центроплан. Зашит фанерой до видите, белого цвета ткани. Вот до белой ткани идет фанера, дальше идет уже кусочек перкаля. И именно это позволяет очень точно выдержать э, аэродинамический профиль крыла. В этом загадка достоинства и красота этого планера, Потому что он имеет высокое аэродинамическое качество, что позволяет это высокое аэродинамическое качество парить то есть эта штука может парить на складе дует ветер в дюну например на курской косе можно парить дует сильный ветер на берег там Нямунаса, можно парить и для этого именно бронис просто вот выложился и сделал ну максимум что можно было сделать из такой простой достаточной конструкции я, я, я в восхищении. То есть я сначала воспринимал этот планер, так думаю, ну вот надо же было такую хрень сделать. То есть, когда я первый раз Бенаса видел на этом, думаю, ну вот как вообще можно было до такого додуматься. А сейчас я глубокого уважения преисполняюсь. И я являюсь теперь фанатом Бро 9. И, <coughs> наверное, этот ролик даже для того, чтобы вы понимали разницу между Бро 9, который реально шедевр. Я считаю, что это, это вот летающий шедевр. И Бру-11, который тоже шедевр, но он был для детей. На нем нельзя летать такому кабану, как вот, ну это не кабан, конечно. Сам владелец планера, у него рост э, 1,95 м и э, вес больше 100 кг. Хотя на этом планере больше 100 нельзя, ну 105 будем считать. Но ну, мы об этом же никому не скажем. Перед полетом на нем Беда схудеет. Э, Томас, сколько ты весишь? 85, по-моему. 85. Вчера. Очень... Вчера. Черт, а я 90... я съездил в Турцию, и теперь 92. Очень, очень плохо это. Взлет Томаса первый раз. О, поехал, поехал. Я вот рывков не люблю. Смотрите, видите, пробежка, то есть буквально 3 метра. Все, я даже его догнать не могу сейчас. Томас, как и я, делает ошибку на высокой скорости буксируется. Чего делать не нужно. Томас прямой. Попробуем его немножечко подловить поближе. О, вот он красавчик. Эге-ге! Знаете, очень точно приземлился. Вот что значит профессионал. Чуть выкатился. ге Хе -хе Ну красота какая. Юху! Но просто кайф! Босиком по небесам похоже. По да. Мы уже знакомы с Беносом, конструктором лебедки, изготовителем планера. И вот его чудо лебедка, друзья. Все сразу же просили сильно о ней побольше рассказать. Вот, смотрите, сразу понятно, как она сделана. Еще что-то взлетает. Суета. Основа для нее, какой это был скутер? Это Honda Silver Wing 600 кубиков. 600, 600 кубиков. Да, 50 лошадных сил. Как вы видите, сделано это на прекрасной рамке. Это все переводится, катается. Существует технология, по которой ты вот сюда в автобус. То есть просто элементарно. Вот, У него даже есть... Да, для само... Только, Только трос надо поменять, трос это плохо. Угу. Да, для самой затяжки. То есть... да. Бенос нажимает на кнопочку и спокойненько ее за, затаскивает в автомобиль. Это называется «Нет друзей система. Нет друзей система. Ролики, конечно, у Беноса отвратительные. Сюда надо на да, подшипниках я... ролики ставить. Он сам это знает. Я, я обещаю поменять. Переделает. Это я уже раскритиковал. Барабан мне его дико понравился по своей простоте. То есть это АМГ. Сплав, который варится. И он наварен просто спокойно на обычное колесо.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 Переместил сюда э, и приборную панель отставил, оставил, оставил, э, потому что очень удобно. Э, диаметр э, барабана совпадает, э, со, почти совпадает со скоростью планера. Угу. Э, там, но ну, минус, минус 10-20, э, и очень удобно э, смотреть. То есть, вот, то есть ты, вот, смотришь скорость да, водки Да, да. Игорь, ты, а. тебе летать? Да, уже лет, лететь мне, да? Да, да. Ой, а когда я буду буксировать? А, потом. потом, потом все, по... я погнал летать Сперва полетаю, потом Друзья, пришел мой черед У них на аэродроме все быстро Шарфик, мне сестра сказала шарфик, очки А, вот, очки очки мне дадут сейчас Мне сказали в прошлом ролике, что я Совершенно, без... как это, беспардонен Что нужен шарфик и очки Я настоящий авиатор Эх. Так, ну что ж Я, ой, вот В очках, кстати, без очков я бы не зацепился Очки меняют, искажают реальность. Так, помню я, как аккуратно нужно залазить. Понемножечку. Главное, чтобы... Ой. Некоторые говорят, как туда поместиться. Да элементарно, друзья. Вообще никаких вопросов. Я вот, правда, не знаю, как... Да, как туда бедность помещается. Со своим метр 95. Я со своим метр восемьдесят помещаюсь прям прекрасно. Итак, продолжение истории ноги выше головы. Босиком по небесам, я немножко волнуюсь. Все сказали, что я уже готов. Готов. Посирочес. Ой. Ой, ой, чуть чуть чуть чуть чуть чуть -чу -чу -чу. Скорость. 70. Держу 70. Да, там такой, конечно. Мама дорогая. Ууу! Хе-хе-хе! Уже привычно! Посеком по небесам Скорость растет. Растет. Растет. Готовлюсь к отцепке. Оп. Юху, греча. Ну хоть надо сейчас поманеврировать. А то в прошлый раз, друзья, достаточно вяленько на нем пилотировал его. Тулштянул.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 в перину, к бабушке в перину Ой а -а -а. Ну, ну, ну Тормозов-то нет Мастерство не пропьешь Мне аплодируют, друзья мои, друзья Ой, счастье а почему мне нравится до этой штуки летать, а тут эхо есть. А! Может, даже вы слышите. Скажет, вот дурак. Кстати, бывают посадки на точность. Мой родной клуб Пахомова по осени устраивает шуточные соревнования на точность приземления на бланниках. Слушайте, главное, главное участие. И вот это участие получается... Не знаю, с каким-то таким восторгом, то есть народ пробует и прям попадает, кто-то выигрывает, но все собираются вместе и радуются. И я думаю, что вот на таком бы планере сейчас, если поставить бутылку шампанского и сказать, что кто приземлится поточнее, получит ее, а потом все ее выпьют, мне кажется, отличные соревнования. То есть я, я записываюсь, я готов участвовать. В отличие от брошки, эта красота действительно умеет летать и вот это качество аэродинамическое, там 14 написано, оно чувствуется. Я не знаю, сколько там, 14 или 13, но то, что это больше десятки, совершенно однозначно. То есть снижение на уровне параплана. То есть я бы, если бы на параплане затянулся, я думаю, примерно такое же время с достигнутой высоты провел бы. Я вижу, как на этой планере можно вполне парить в потоках, это реально. И из... С... Штуки непонятные, которые только прыг-скок, прыг, прыг, прыг-скок, это превращается еще в паритель. Как у Антонова была серия. Один планер было, а потом э, упар, универс... учебный паритель. То есть это тот же один, но которой более длинные крылья ставились. И на нем можно было действительно парить уже. Так вот, на и можно парить. Это респект и уважуха конструктору Бронису Ашкинису, потому что это гениальное гениальный планер это это лучше чем один ну и правильно все-таки это производство 52 -го года что сподвигло ребят на такую авантюру сделать такой классный планер дело в том что улетел из литвы на по два куда-то туда за бугор и товарищ сталин сказал что не летать вообще вдоль границ то есть на, на удалении там 100 200 километров никакого планеризма, никаких парящих полетов никаких самолетов и Тогда в ответ на это, а учебный можно? Можно. они сделали такой учебный планер. Почему я его называю Да, Потому что в нем вот эта душа свободы. То есть свободные люди придумали способ, как обойти систему. То есть если бы этот планер дальше активно выпускался, ну, собственно, на нем же и летали, летали, я так понимаю, в дюнах летали, летали с берега Немана. То есть он мог парить. То есть эта штука способна была держать вот этих вот первых энтузиастов, ну, не совсем первых, но замечательных энтузиастов э, в небе и дарите в радость полета. Это ответ на запрет системы, никакого вам планеризма. Вот, простой учебный планер, который способен летать. Что, я уже опять лечу? Только отдай мне, отдай мне скорее, отдай. Друзья, видите, тут не прервешься ни на секунду. Сплошные полеты. Дядя Ну, говорю, аж гел, тебе беел. Смотри, скорость 65 Хорошо понял. Ой. Летчиком испытателем еще заделался теперь. Так, потируй сейчас. горай, горай. Фух, да. Полетишь со мной на штеми во Францию? Да, обещаю. Да. Мы с тобой полетим на штеми во Францию. О. представляете, друзья, я вам про то, сейчас рассказывать буду, пока у него есть штеми, он его собрал из немножко штеми, сделал из него хороший. И у нас отличная идея дунуть отсюда и долететь до Франции на Штамбе С посадками в красивых местах, с планерами, путешествиями там. В общем, это будет контент-огонь. А Томас пообещал, он уже никуда не денется. Он обычно что пообещает делает. Это очень хороший человек. Вот обещал А15 вас привести в порядок. Сделал, обещал передать хорошие руки, передал. Все прям спасает историю. Вместе с другими хорошими людьми. Тыки пасимать ему! <смех> ох как все неожиданно вау ну, пытаюсь держать вот этот угол поменьше на этом и сконцентрирован растет угол, блин, ну реально вот этот, самое тяжелое держать вот этот тангаж огромный потому что ты Концентри, Ого, как мне, как мне тяги дают хорошо, чувствуется. 250 метров. Оп. Ну что, 250, уже получше. Я уже не такой двоечник. Ну попробуем перекладочку. Слушайте, ну вращается прям лапочка. Если бы был, был склон, на котором можно парить, я бы сейчас вовсю парил бы. О, сейчас мы, сейчас мы полихулиганим. Ан-2 попугаем, друзья. Ан-2 рулит по полю. Сейчас мы попробуем к Ан-2 поближе подлететь. Мы будем приземляться, а Ан-2 будет взлетать. Вон он. Я как волк, ну погоди, посмотрите, в таких же шортах. Я специально сегодня шорты одел. О! Как в, «ну погоди»! Эх! <с> и, и посмотрите, лук вот этот вот, абсолютно такой же, тоже из, «ну погоди»! Ан-2 приготовился взлетать, а мы идем по кромке леса. Я сейчас делаю вираж. Правый. Оп. и тут еще и снимать надо и рулить вообще и куда бедному кристианину податься или 2 меня ждет не хочет он со мной со мной брататься не хочет Змей такой ну вот как выглядит посадка, я немножечко не попал, сейчас чуть под воротик легенький сделал Сейчас я наверное, перепроеду немножко дальше чем нужно, вот я касаюсь вороток. но это меня Ан-2 на самом деле с понталыку сбил Слишком я на него отвлекся Друзья, не делайте так на самом деле, не пытайтесь сделать 10 дел сразу и тогда у вас будет более высокая точность Но как же мне хотелось, чтобы подо мной взлетел Ан-2 ну, видите, он все-таки дисциплинированный казался пилот. Не такой раздолбай, как я. И пошел бросать парашютистов. Прям сразу мультик, ну погоди, вспоминается с волком. Вот, друзья, как оно. Вот так вот-вот. Шикарно. Волшебно. Лабыгерой. Ну-ка. Мануштяк, Сардар Третий вылет. Я постараюсь на нем э, сконцентрироваться на пользе, а не на эмоциях. Потому что-то что, что я вам все как-то вот все. Мне кажется, немножко сумбурно все получается. Стану серьезным пилотом. А с другой стороны, я считаю, что зато вот эти эмоции это самое настоящее, что есть. Потому что некоторые вещи происходят неожиданно, некоторые непонятно. Э, я пробую управляемость. Я вообще просто привыкаю к этому аппарату интереснейшему. Мне он очень нравится. Сейчас уже опять крыло поднято, это значит, что в любой момент может быть взлет. Тут, в этот момент пролетают какие-то самолеты. Сейчас он пролетит, за ним мы сможем взлетать. Поехали. Удерживаю от кренов. Оторвался. Набираю 60. И держу 60. 70 км в час 65. Тяга хорошая.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 фантастические ощущения и вот это чувство некой свободы вот я, я обладаю высотой высота это универсальное топливо я прям сейчас я свободен а птица в небесах я свободен я забыл что такое страх так ну-ка попробуем парящую спираль как бы было если бы я хотел высоту набирать да он, друзья, на месте вертится, просто вот. Не знаю, сколько у меня тут крем, ну вот так вот, визуально градусов 40. Все, был бы поток, мы бы в этом потоке пошли бы вверх. Снижение при этом по варику небольшое, там порядка, сейчас полтора было. Вот сейчас я сделал 60. Ну, метр 10 у него минимальное снижение. Так как я еще, еще тот лету на этом планере, то идеально я не попадаю. Может, иногда подскальзываю. Самое главное, что он очень-очень-очень прост. Пилотирование, то есть, слушается рулей прекрасно. Набирает скорость. Сбрасывает скорость. По тангажу управляется прекрасно. Ну, мне вообще просто нечего сказать плохого. Только одно хорошее. Я бы не сказал, что холодно. Вот я сейчас лечу. Вы сколько видите, я сегодня 30 октября и я летаю весь день в шортах нормально нормально а будет ли он сам летать кстати о это идеальный планер мне кажется для видеосъемок потому что как вы видите я могу управлять одной рукой у него нет воздушных тормозов интерцепторов смещаюсь на лес не хочу повторять свои предыдущие ошибки связанные с высотой высокой большой высотой над лесом так лихо ну и сейчас попробую немножко скольжения О, нормально сделал небольшое скольжение чтобы попасть в ворота на посадку а не как в прошлый раз но сейчас могу немножечко не докатиться Чуточку не доехать. Ой, слушайте, ну вот самое больше всего нравится мне в этом планере. Это посадка. Она такая нежная, такая мягенькая. Ну, видите, да, первый раз хорошо, а сейчас не доехал. Ну, я сейчас не концентрируюсь на посадке. То есть мне первый раз было интересно попаду, не попаду. А сейчас больше интересно. Вот, не знаю, на деревьями вот так провернуться. Ой, кайф чему может научить этот планер? Он полностью учит всему, что нужно на круге. Расчеты посадки, вот этих разворотов. Я сейчас, видите, дурака валяю восьмерки и выписываю. То есть, можно делать строго. Классическая коробочка. И такой планер может этому научить. В отличие от брошки, потому что на брошке невозможно будет, друзья, летать. Она, не, она изначально не создана. То есть, когда бронес ее сделал, в 54-м мы начали выпускать. Дусав понравилось, что она очень простая. То есть, брошка Относительно Джогаса намного проще Но она, извините, и, и не летит от слова совсем Там, начиная все от профиля, заканчивая там, тем, что вес там, в общем-то, не очень большой там 60 килограмм или 70 максимум, что может взять Это тоже 80 килограмм вроде как рассчитан Но планер очень крепкий Понимаете, он зашит То есть, как я вам уже говорил, верхняя поверхность Здесь, видите, вот эта нервюра зашита А сверху фанера идет по центроплану до конца Поэтому профиль очень точно выдержан то есть ровненький, красивенький. Понятно, что это никакой не ламинарный, но э, обтекатель тоже профилированный сделан. То есть, ну вот, все сделано прям с умом, очень красиво. Сто процентов, друзья, найдутся люди, которые скажут, Волков, ты провел целый день, целый день валял дурака, не показал вам ничего. Давайте я вам покажу какие-то узлы. Вот как устроена навеска, э, соответственно, элерона. Здесь очень удобная металлическая трубочка, за которую это все можно таскать, швартовать. А, ну, конструкцию крыла я вам уже сто раз рассказал. Вот она, фанера. Миллиметровая фанера здесь. А, центроплан зашит до задней кромочки. А это у нас современный материальчик. Обшивочный. Дальше пошли по крылу. Оп. Вот. Вот она как навешиваются у нас замечательно элероны, реально эхо, я вообще в шоке, Виденькие обжимки, тросики, тросик достаточно тол толстенький, а вот эти лючки открываются, мы в прошлый раз их открывали, болты ржавеют уже, видите как все красивенько сделано, тросики, все тянуто, все как положено, рык, рык, рык, рык, рык, рык, рык, рык, Недняя не кромочка. Оперение я вам уже показывал. Ну, еще раз. вот как Я попробую сейчас за один раз все узлы дать, чтобы те, кто захочет потом в перспективе... Видите, здесь булавочки везде. Все законтрено. Все красивенько. Не придерешься. Тоже тросики. Тут тросиков просто табунами. Но здесь понимаете, да, что, собственно, вот оно самоуправление стабилизатором управление рулем направление вот внизу все эти тросики вот туда уходят очень все красиво так это у нас металлическая пластина это стыка крыльев обтекатель как вы видите ну, фюзеляж достаточно красиво Понятно, что здесь углов достаточно много, которые, конечно, сопротивление вызывают. В идеале, если бы это еще залезать, ну, тут же некий компромисс между э, простотой конструкции планера и трудоемкостью его изготовления. Переводил на другое крылышко еще с, этой, с этого ракурса. Вам. Видите, какая интересная конструкция у нас элерона. Здесь щель профилированная, через нее с нижней поверхности крыла проходит воздух, тем самым я так понимаю, что не даст никогда сорваться вот этой концевой части крыла. Но ну, в совокупности еще раз с тем, что здесь отрицательная крутка. А как видите, здесь есть отверстие. Я вчера, когда конструкцию показывал, забыл вам про это сказать. Это для того, чтобы дренаж, что если вдруг каким-то боком раком, водапкой не попадет, чтобы это все вентилировалось, не могло у нас. Вообще очень грамотная конструкция сделана. Я смотрю, что вот Бенос, он просто гений. Планер управляется просто силой мысли. То есть он. Настолько четко за ручкой это идет, настолько все просто, что там я еще не успел показать. Ну, сам подкос, вот он профилированный, ну, дерево, которое аккуратненько ему придана правильная форма. Тоже металл. Ржавеет? Нет. Штанга, на которой ПВД, которому я безобразным образом примотал камеру. Даже теперь он немножко врет, но, видите, искусство требует жертв а, по конструкции шасси, как вы видите, вот это вот окованная миллиметровой сталью фанерная лужа, здесь замок отцепки кла хороший, правильный, это замок отцепки, видимо, которым с рогаткой пуляют, интересно, здесь есть какой-нибудь амортизатор, да, наверное, кондиционер-блок запрессован, Блин, логично было бы это сделать, вот колесо. Вот это колесо очень хорошая штуковина, потому что на взлете нормально взлетает на касание, начинает ехать. Мне нравится вот это решение с колесом, а не просто слыши, как на SG-38. Потому что на SG-38, например, чтобы он взлетел, нужно его ставить на какой-то полос деревянный там. В общем... Вот этому планеру больше ничего не нужно. Вот он, хулиган. И повторю, друзья, если вы придумаете какую-нибудь горку, с которой планер просто начнет катиться, он реально взлетит и полетит. Наш оператор, аккуратно, не спеши. Разрешено раскрыть тайну веса. 107 килограмм, поэтому сейчас вы увидите, как этот замечательный наш хулиганский планер летает с взлетным весом в 107 килограммов. Никаких проблем. И посмотрите, очень, скажем так, хорошим ростом пилот. Так что... Это те, кто говорит, как вообще в такой планер влазят. Вот так, вот так и влазят, потихоньку, не спеша влазят. О. И это уже клуб. То есть сейчас, как вы поняли, летают все. То есть все, кто работал каждый посидел на лебедке, каждый сделал несколько полетов, но я сделал три полета меня на лебедку не сажали, но видите я занимаюсь контент огонь снимаю, то есть меня простили, сказали, ладно Волк, ты пока у нас в клубе будешь главным по связям с общественностью видите, как мне повезло кстати, обратите внимание, как решена задача, как решен вопрос из каких-то проволочек сделан вот такой костелечек и получается, чтобы хвост именно не било, а вот он как бы мягенько так, пьем этой вот штучкой касается. Мне даже интересно. Потому что это большое количество проволочек а, заклепано. Интересное решение. Такой не тросик, а вот, может быть, даже его надо отогнуть, но я не буду отгибать. Сделано это, конечно, для того, чтобы, если это тыкается об землю, то, чтобы руль не страдал, руль был бы не отломать. Вот, кстати, вниз я залез. Видите, какое решение? Ролички всякие. Планер, кстати, имеет ли регистрацию официальную. Несмотря на то, что он 100 килограмм. То есть его, в принципе, по законам многим не нужно было регистрировать. Укрепление стабилизатора. Друзья, вот сделайте. Я прям всеми силами души поддержу тех, кто захочет такой планер сделать. Потому что он великолепен. Он великолепен. Я все время в этом случае вспоминаю моего коллегу Васильева который говорит этот самолет это великолепный самолет самый лучший самолет вот <реклама> ну, я буду говорить что это У -у -у! эхо самый лучший планер все уселся и как, как говорил наш, наш великий изготовитель этого планера сидеть сидеть на этом планере нужно высунув руку в сторону как на такси вот так о поехал Сгоняется. И полетел. Ну вот, 107 семь килограмм, как вы слышали, друзья. Сейчас нету ветра. Друзья, ну смотрите, как быстро летит. Какая-то атомная скорость, не, не очень понимаю. То ли рулей не хватает, то ли чего, то ли это вообще первый полет. Ну, далеко он у нас укатился. Ой, далеко. Монотродок отгрейте, спердите стейп? Как я а что, не дядя, чем -бо? Чем то, да? Ще, ну, ты грей вот лобой грейтой. Ну вот, друзья, даже так можно приземляться на дикой скорости. Но это перепугу первый раз, потому что ты на планере, когда на настоящем летаешь стеклянным, никогда не понимаешь, что может быть скорость там 40 на посадке. Mm -hmm. Так, друзья, происходит исправление ошибок при заходе на посадку. Высокая скорость приводит к перелету. Тормозов воздушных на планере нет. Но зато он хорошо катается вот так. Трым-тры-дым. Трым-тры-дым. Вот а. а. так. Разгон. Отрыв. И пошел набор. 107 килограмм. Тяжело. Немножечко не хватает этой уже лебедочки разница никакой у Беноса 105, то есть 2 килограмма роли не играет, если только пилот обманул, что он 170, а может он все 117, ну, шучу. Нормально, 200 метров его затянули, то есть, а Бенос поднялся на 300, то есть вот она разница в умении удерживать правильный этот, этот угол и так далее и тому подобное. Ну вот сейчас нормально смотрю, уже больше двухсот, метров 250 будет. Прекрасно. Лапас, вакарас, ёлма на троту, ты? Ну ты, мангарей, филта. Видите, друзья, как это, своим внешним видом вызываю улыбки на лицах более одетых коллег. У нас и самолет, и планер, и все вместе. Ну вот, сейчас уже с маневром. Все прекрасно. Но все равно немножко прилетает, скорость высокая. Будем таскать. Но уже лучше значительно, уже значительно лучше. 50 метров. В прошлый раз было 100, сейчас 50. Это блогерство. Ужас, ужас, ужас. Бенас, ты расскажи в воздухе, пожалуйста, как ты придумал этот планер? Ну, я попробовал. Но... Тестирует на себе Бенес буксировщика ученика ю -ху! босиком по небесам летит, летит красавчик. Ну, хорошо, затянули визуально, уже точно 200 даже больше так про план хрен затянешь вообще хорошо ну вот что значит профессионал. Ну как вы видите друзья это фактически получается такой круг взлет коробочка классическая и заход на посадку и в этом весь интерес рассчитать поманеврировать то есть вот начальные полеты пока вы будете учиться на этом аппарате они будут просто восхитительные Оп. но попадет ли сам конструктор не попало Чуть-чуть <смех> не доехал. Ну как? Не знаю, что я там наговорил. <смех> ну, что-нибудь договорил. Ой, друзья, ну мы в любом случае всегда Бенусу будем говорить спасибо за то, что вообще такую штуку. Он сделал этот планер этот единственный на планете планер БРУ а, 9. Таких больше нету. То есть он это приняет. Посмотрите, какой уникальный человек он владелец от одного планера. Единственного планера на планете Земля, таких больше нет. Ну, и мало того, он знает, как этот планер сделать. Он сделал на него чертежи. То есть это не просто работа взять сделать один планер, это э, сделать огромную работу по поиску материалов, сравнению, э, исправлению ошибок, потому что на чертежах, которые встречались, было куча нестыковок. такое часто бывает. И вот всю эту гигантскую работу я нас проделал, и в результате мы имеем. В своем распоряжении вот такое чудо. То, на чем летают босиком по небесам. Я Браво. Такой, я слишком большой для этого планера. Вот, вот пилот, который... Ну слушай, ну ты ну, скажи, пожалуйста, вот основное, что я хотел сказать. По прочности он выдерживает нас таких кабанов, как мы. Да, да. То есть там запас... Я, я, я потому что вижу, что центроплат зашит. Друзья, мы летаем без парашютов. Как вы видите, да, здесь планер был вначале не рассчитан на парашют. Не знаю, по истории, э, вот его привезли на эти как статические испытания, да? Угу. Когда Вес накрывает на крыло и держал э, 150% нагрузки. Угу. Э, это и расчетный. Расчетный, понятно, да? да. То есть еще из коэффициентов да. запаса. А у нас в музее хранятся еще старые логбуки. Ну, книжки, летные книжки, или как угу. их называть, э, где можно найти такие записи, как э, э, петля, штопор. Переворота и это все было здесь на высоте там 300 метров. А, э, Затягивались лебедками или? Да, с лебедками. С, и, и крутили ну, петли переворота. Да-да, ну это нелегально, конечно, Ну понятно. Ты рад, что такой планер сделал? Конечно, конечно. Я э, что я представлял? Я представлял, ну хорошо, сделаю этот планер, это будет э, как учебный но я когда уже уже когда сделал я потом увидел вот эти записи что ребята вот э, летали этот молодой парень который uh -huh. э, летал делал первый старт э, его э, продедушка на этом планере летал 5 или шесть часов Здесь. Парил, да? Да, парил в термиках. В то время, ну как, они знали, что есть такие термики, все хорошо там было, но они не представляли, что это можно сделать с лебедки и на Бро-9, конечно. Даже этот МАГ-15, вот, который был у кауновских планеристов, ну, с парением там проблемы были. И вот, когда он улетел, вот на 5 или там, точно не помню, 6 часов, да, все были удивлены. Я когда первый раз увидел полеты Бенеса э, вот на этом планере, думал еще: вот, ну вот сделал же такую штуку вот, а, а зачем? А потом вижу, что он на нем парит. И, а потом я сам попробовал. Я стал ярым фанатом. То есть, если вы будете делать планер деревянный, делайте этот. Потому что, ну вот, куча-куча народа. давай мы делаем брошку, давай мы делаем брошку. Бро-11, это нет, же все-таки это, это дет, ну, детский, детский да, планер. То есть многие взрослые путают, что они смогут летать на детском планере Бро-11. Он не для этого создавался. Он вот, делался вот для того, чтобы подлетать. Конкретно этот э, был создан для хулиганства над э, малой холмой. Маленькими э, холмами, да. Э, да, что, чтобы парить на динамике. Вот у нас нет... Э, Горы, самая большая, 30 метров, есть динамик. Эту Летали. штуку можно притащить на суд уже? Под Пятигорск, например, или на гору э, -э, Узунцирт Клементьева, там, в Крыму. Да. Вот на, на таком планере можно спокойно взлетать. Кстати, они там летали. Да, они вот, тем более да. летали. То есть, это, это реально то... резиновый амортизатор просто, чтобы разогнаться, и все. Да, мне кажется, это же с колесиком планер. Если да. сделать э, э, ровный участок... Я думаю, если и... хороший динамик... Э, Ему можно тол просто толкнуть. Просто толкнуть. Просто... Э, и все. И все. Даже не нужно. Резина. Это ничего не да, нужно, да. без проблем. Есть в Польше такой старт, там заасфальтирована такая дорожка, и планер на колесике начинает ехать, ехать, ехать, разгоняется, взлетает, вот, Во, вот, ну, сделать такую дорожку, у него есть колесико, кстати, я в глубоком восторге и преклоняюсь перед, э, ну не знаю, вот такой точностью и тонкостью изготовления, вот чувствуется душа, то есть в людях, которые этот планер, дел, этот планер делали, чувствуется душа летчика, так, летчи... все летчики немножко такие эгей, мне кажется, нормальные летчики они эти, которые там. А слышали когда я кричал? Эгей? Нет. У меня Что? свой. Друзья, спасибо огромное Бенусу за вот этот день. За возможность провести теплый